Доброе утро. Доброе весеннее утро. Да, не оговорился. У нас на календаре. 19 апреля. Апрель где-то запаздывает Зима. Увидите, что творится. За утро нападало очень много снега. И скоро будет зима. Мы вас... У нас на квартирах всегда очень красиво, необычно. Вы, мы сейчас находимся на э, квартире арт э, в стиле арт-деко, в иголок Остальные наши квартиры также интересны. Приезжайте к нам, будем рады. Заходите на наш сайт Elite.com, подписывайтесь на наш канал и следите за новыми репортажами. Пока!